И всем привет, с вами я, Captain games Геймс И сегодня мы начинаем перепрохождение игры Nuclear Day Если вам понравится данная игра и Или вы захотите меня поддержать Поставьте лайк, подпишитесь на канал И жмякните в колокольчик Также напишите в комментах Стоит ли мне продолжать проходить эту игру ну а мы начинаем. Так, сначала переключусь на русский, все-таки загрузить игру не получится. Продолжить тоже, к сожалению. придется заново играть. <coughs> Новое радиомолчание. Так, а это что? Стоп. Так, из нового я вижу, что добавили бег и присед, да? Да, этого не было, насколько я помню. Также добавили гирлянды, но это так. Просто как декорация, наверное. Так, обыскать убежище у нас задача. На данный момент взять все? Так, хорошо убежище тот, кто его сделал, человек толковый дровишки ну их один нужно сагриться так задача затопить петь получается так вот Четыре дровишки у нас есть все на этом я долго не потяну нужно пополнить запасы создайте надейте экспиратор так верстак Верстак починить надо, твой налево. Где-то рядом я видел магазин. Одна изолента нам нужна. Возьму две на всякий пожарный. Блин, перс зажигать хочет. Пустая бутылка положим. Так. Что-то мало как-то прибавляет. Я за один присед все съел. Еды нет, все. Туби надо. Починить. <coughs> Готово и эсператор. Вот, да? Подсая бутылка. Нужна и ткань. Взять. Взять. Так. О, добавили календарь. Зачем, правда, не знаю. Месяц первый, день первый. Зачем тут календарь? Понятия не имею. Типа, тут можно прожить больше месяца. Так, дверь. Магазин. Вот. Раньше был только магазин и больница вроде, а сейчас. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 локаций. Не учитывая магазины и больницы, потому что они уже были. 9 локаций новых, получается. Времени прошло много. Но война за ресурсы уже началась. Выжившие выгребают все, что могут найти. Ну, плохо как-то выгребают. Тут еда уже. Блин. Еда есть. Как бы, не знаю, плохо старается. Жри. Все, жри. Так. Взять. Хорошо бег добавили. Раньше без него был прям так себе. Обутывать локации такие огромные. Это тренда какая-то. Без ускорения, я имею в виду. Так. Пальь явно не ожидал нападения. Неприятная смерть. Да. Так, записка сталкера. Ей совсем плохо, пора выходить наружу. В продуктову неподалеку. Я следил за ним несколько дней. Мордеры вы... вытаскивали сумки, но не коробки. Может, склот еще цел. Нужно искнуть. Она просит остаться. Научу пользоваться радиочастотой. Пусть подает сигнал на мою рацию. Если забеспокоиться, если забеспокоиться. <клёх> Нужен большой рюкзак, чтобы не ходить дважды. Ну, его и поймали, да? Какая разруха, как будто после урагана. Его поймали за тем, что он пытался добыть какие-то ресурсы, мародеры и убили, получается. М -м -м -м. Нужны ли нам бутылки? Ну, так много топлива не надо, наверное, тут лучше возьму. Пригодно для бинтов, вот, тем более... Ну, тут уже край люди в отчаянии разрушительны вот. использовать взять энергетик энергосик металл пока положу может потом еще схожу хожу сюда типа один раз ходил уже нажрался наелся нормально беги давай так коллектор Панель. А что делать, получается? А, осмотреть электропанель Вот и все. Там на стене. На стене решение загадки получается, да? А, вот так, да? Угу. И. Тин-тын, тын, тын, тын, тин. Все. Готово, черт. Ключ. Черт, Буря приближается. Вернусь, как она закончится. Бежим, бежим, бежим. Быстрее, быстрее давай. Давай, втопи. Опа. Убежище, да? Ну что ж. Пойдемте. <coughs> черт, бури приближается. А, это я уже читал. Это было уже в этом... Ладно, шкафчик. Положу туда, чтобы ну, ближе к двери было. Уже все. Потому что я помню, что-то проблемы с энергией в прошлом прохождении. Ну так вот, были проблемы с энергией в прошлом прохождении. Поэтому вот, вернуться в продуктовый уже, типа, более так быстро кончилось. Окей, <смех> блин, что-то кашель у меня. Не обращайте внимания, особого вот такого. Постараюсь как-то сдерживаться чтобы не это не хайпеть, не кашлять. Но не обещаю. Что? Ох. Еще одна, никому не нужная смерть в умирающем городе. Осмотреть трупы женщины. Радио. Я так понял, это та девушка, о которой он говорил, которая плохо стала, он пошел и убили. Она начала волноваться, побежала за ним, и типа увидела, какой, ну, что с ним, и повесилась. Не помню, был ли это прошлом прохождении или нет вроде бы да вроде и не помню Можно вот так открыть так бутылки все нафиг железо нафиг доски топлива нафиг я беру еды сколько могу давайте штук 5 возьму она сколько нормально вот так сколько смогу столько как бы и Повезу. так вот <coughs> все валианка от простуды помогает Возьму, потому что... Так, один использую, может? Нельзя. Почему? Афиг знает. Тряпки положу. Возьму нергос. Почему энергетики-то не стакуются? Ее пермотят. Бутылки. Блин, я же... Я, конечно... Блин... Ема, я все это заберу по-любому как-нибудь потом водка пригодится обеззаразить что-нибудь могу нет не могу срок годности 6 дней давайте пускай две будет а я возьму вот водочку она в любом ты чего это один 1... так, эх, ладно, вернуться в убежище. Твою то, твою то налево. Не смогли все забрать. Самое обидное. Да? Ты чё? А, -а, -а, а, ясно, выносливость кончается я-то думал бесконечный бег добавили но нет но вообще если бы добавить бесконечно это было бы как-то не очень радио поставим не работает, да? отправиться спать задание тепло все хорошо часиков 6 Поверьте, радио. Окей. Завершено радиоумолчание. Блин. Эй, ты в синей куртке. Да. Мы видели тебя, но не успели выследить. У тебя то, что принадлежит нам, скоро мы тебя найдем. И тогда ты поймешь, что те двое умерли легко. а та девчонка разве не повесилась ладно допустим сложим все сюда обследовать больницу задание о чем говорю у нас же есть самопа можно сделать его В магазине да можно сделать его и типа чем мы боимся Хотя, если их много, то это уже другой разговор, наверное. Обследует больница задание. Как же здесь темно. Что это? Антисептик для обеззараживания. Ну, пригодится, наверное. Вот батарейки за изолентом. Кажется, они лечат больных для последнего. мешки пустые. Так. На чем мы остановились? Вот. Угу. Так. Пустая бутылка. Не надо. У нас этих пустых бутылок. ого и -э -э -э -э. первый этаж. Правое крыло ключ от дверей. Возьму. Бинт. Это бинт. Бинт для остановки течения. Пригодится. В любом случае, когда бинт не пригождался, но ее выпало, как говорится взять все, бутылку выкинь, ну, положи, так, блин, металла много, может, и не надо столько, Окей. так, правое крыло, это вот тут, угу, нет, это, погоди, а, Обследовать больницу это в каком смысле? Могу выйти. Интересно, здесь есть что-нибудь. Вот. Наверное, сюда надо. По квесту-то. Дрова не надо. Ну, журнал катастрофу возьму. прочтем Сейчас. Интересно, здесь что-нибудь есть. Так, что есть. Мне вообще... Дров, дров надо взять. Тряпка не нужна. Потому что... Лечиться потом от этого всего. Записки интернет. Лопата. Так, сколько мы уже снимаем, получается? 15 минут, да? Думаю, на этом пора закончить. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментах, как вам обновление. Э, стоит ли продолжать. Мне бы хотелось продолжить, потому что в прошлый раз я очень огорчился тому, что... Об, ну, э, потому что в прошлый раз я очень огорчился, потому что Хотел он ну, выпусков хотя бы 5 снять, а там оказалось, что обновление еще не скоро выйдет. Вот оно вышло, я его начинаю снимать, поэтому поддержите меня лайком, подпиской, опять же жмякните в колокольчик. Ну, а на этом все, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Cartoon Games, всем пока-пока и удачи.